Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал, если вам такие видео интересны, конечно не забудьте меня поддержать, подписывайтесь, пишите обязательно комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, ну а теперь давайте будем начинать. Сегодня, как и обещала вам, делюсь покупками, какие мы сделали для дома, привезли из наших поездок. Самые две мои главные покупки, которые я давно хотела купить, но все выбирала, что же мне приобрести. Это гладильная доска и сушилка для белья. Давайте для начала быстренько расскажу про сушилку. В общем... После того, как мы застеклили веранду, летом мне стало сушить белье не очень удобно, помещается там сейчас не очень много, у меня есть сушилка, она такая вот маленькая, но туда помещается, знаете, буквально там чуть-чуть, ну, какие-то носочки, трусики можно развесить, вот, ну, а, конечно, остальное белье мне сушить негде, вот, и поэтому решила я купить еще сушилку для белья, выбирала уже из того, что есть, ну, на мой взгляд, самую качественную, потому что покупаешь ее надолго, и основное требование у меня было для того, чтобы она была устойчивая, и чтобы вот эти вот перекладины были не очень тонкие, потому что я не все белье глажу, и на тонких перекладинах остаются такие как бы перегибы. В общем, здесь максимально... Толстые, вот мне кажется, видно, да, то есть хорошо не будут оставаться следы. Здесь можно в эквиваленте, видите, 30 метров белья заменяет также здесь вот стабильная эта система есть приспособление для сушки носочков вот кстати указано что не образуется перегибы что можно не гладить и также на вот эти вот части можно повесить брюки полностью в длину и высота метр тридцать сантиметров ну и сама сушилка на 2 метра раздвигается в общем Надеюсь, что все с ней будет в порядке. Я уже, кстати, тут вот почитала, что гарантия на нее 3 года. Вот, здесь надо сохранить чек. И здесь вот указано, что гарантия распространяется, если будет проявляться ржавчина. Вот, поэтому, ну, мне кажется, 3 года достаточно большой срок. Хотелось бы, чтобы все было в порядке. Надеюсь, так и будет. Ну, и дальше гладильная доска. Бренд вот такой, не знаю, как правильно произносится, для того, чтобы не коверкать, в общем, читайте сами. Тоже э, старалась выбирать самую такую, как бы, соотношение цены-качества, потому что, опять-таки, покупаешь не на год. И э, тоже прочитала много отзывов, в общем, мне показалось, что вот эта вот доска, самый оптимальный вариант, у меня здесь размер М, ее размер 120 на 38 сантиметров, есть еще меньше, есть еще больше, но мне вот кажется, для меня это оптимальный вариант, 5 лет, кстати, видите, гарантия. И также можно использовать для утюгов и паровых станций. У меня пока утюг, ну, может быть, когда-то в дальнейшем захочу поменять, поэтому эта доска как раз подойдет. Была доска немножко дешевле, но она подходила только для утюгов, для паровых станций уже не подходила. Поэтому решила сразу немного переплатить для того, чтобы потом в дальнейшем ну, не покупать вторую, если вдруг я решу купить паровую станцию кстати видите, ну вот тоже пока не распаковала, покажу вам здесь все на схеме, есть вот такая дополнительная вешалочка для того, чтобы сразу развешивать рубашки на плечиках, затем есть антенна, на которую можно направить шнур для того, чтобы он не путался, тоже что меня подкупило, что у нее вот такие вот устойчивые ноги, потому что в той да, гладильной доске, которая у меня сейчас, ну то есть совсем не такая система, и конечно она такая не очень устойчивая, особенно я переживаю, когда дети гладят, вот чтобы все было в порядке, весит она 5 килограммов 400 граммов, то есть достаточно легкая, можно без труда ее переносить, по высоте можно регулировать от 76 до 100 сантиметров, что тоже удобно, потому что, ну вот, можно приспособить под любой рост. Вот, кстати, покажу вам эти ноги, как выглядят вживую. И сама поверхность чехла в такую как бы дырочку. Эти точки, это дырочки. Вот, для лучшей вентиляции, чтобы не капала вода, не скапливалась, и чтобы проходил пар вот так эта система выглядит внутри и кстати у меня знаете было еще такое требование к гладильной доске чтобы не отпечатывалась ее поверхность на тканях потому что в моей старой доске если гладить какие-то деликатные ткани то они могли отпечатываться вот такой как бы решеткой потому что у меня поверхность доски хоть и чехол одет и там есть прослойка но все равно бывало что отпечатывалось но вот здесь такого быть не должно но ну, я по крайней мере надеюсь вот и также здесь увеличенная вот эта полка чтобы помещался и утюг и паровая станция и также она с увеличенной нагрузкой ну потому что естественно паровая станция более тяжелая вот кстати эта полочка видите Вешалочка, для куда можно вешать плечики. Тоже, кстати, очень удобно, потому что раньше я складывала просто на край дивана, пока у меня белье остывало. А теперь вот какие-то блузки можно сразу повесить, они остынут и убрать в шкаф. Потому что теплое белье никогда я в шкаф не складываю. Ну и обратная сторона. Ну, здесь, собственно говоря, ничего, наверное, примечательного нету. Вот так выглядит, но потом, конечно же, все вам покажу более подробно и поделюсь своим мнением, когда уже попользуюсь. Вот так вот выглядит поверхность, видите, она с отверстиями для того, чтобы проходил пар. Здесь еще вот такая схема, а ну это как менять, регулировать по высоте. Ну такой же принцип у меня и в старой моей доске, поэтому здесь все то же самое. Вот, и кстати, видите, вот эти вот ноги тоже достаточно толстые. Ну, то сделано все, конечно, более качественно по сравнению с той доской, которая у меня сейчас. Купила вот такой вот ршик. Это я покупала в тике Макс в Белостоке для того чтобы мыть бутылки кувшины не везде можно долезть добраться рукой губкой поэтому решила купить такой он здесь силиконовый у него достаточно узкая вот эта часть то есть мне кажется подойдет абсолютно под любую емкость и длинная тонкая ручка ничего такого похожего не встречала у нас, поэтому решила купить. Кстати, видите, нарисована бутылка термос, вот как сейчас многие пользуются. У меня есть ершик, но у него короткая ручка. И вот эта часть тоже более толстая, поэтому не везде он подходит. Вот этот, я надеюсь, будет более универсальный. Ну, и также меня подкупило, что вот эта вот часть силиконовая. Хорошо будет промываться, и в то же время хорошо, мне кажется, должно мыть стекло. Вот, и тут, кстати, видите, осталась стоимость 23,99, то есть 24 злотых и курс где-то 4,5 за доллар. Ну, вот можете разделить, получите стоимость кому интересно дальше тоже купила для кухни две вот такие губки это опять-таки увидела в стике макс но изначально я купила вот такую вот в италии они обе силиконовые вот это сделано в форме рукавички достаточно большая для мытья посуды э, указано, что они более э, долговечные, чем обыкновенные губки также легко промываются поэтому вот решила купить попробовать и э, здесь вот уже две губки поменьше одна синяя, одна зеленая стоили они 15 злотых а вот это что-то в районе 2 евро. Ну, могу ошибаться, я стоимость уже не очень помню. И у кого такие губки есть, напишите, кстати, как вам. Я когда-то давно встречала, не помню, как называется бренд, стоила такая губка, ну, правда, она прям вообще малютка вот такая вот была, в районе 8 рублей, но это было очень давно. С тех пор я таких вот у нас не видела. В общем, надеюсь хорошо себя покажут также купила вот такой органайзер для хранения пищевой пленки и э, надеюсь, что будет удобно отрывать я купила на замену своему старому у меня был вот такой э, ну в общем полная ерунда ничего он абсолютно не отрывает, рвет что-то ее. в общем неудобный он оказался в использовании поэтому от него я избавлюсь вот, ну, а на смену будет у меня вот такой, кстати, если у кого-нибудь есть, напишите тоже, как вам, и есть еще вот этого же бренда, такие настенные органайзеры, можно сразу для фольги, для пищевой пленки, для полотенец бумажных, ну, я решила купить вот один, попробовать сначала его. Потом попробуем с вами, покажу, как он будет в использовании. Самой не терпится попробовать. Сейчас я вам быстро зачитаю, что нам пишет производитель. Нож для пленки, для хранения отрезания фольги и пленки. Заправка, натянуть рулон с пленкой так, чтобы пленка разматывалась сверху вниз. Провести пленку через красную отрезную кромку и вертикально опустить вниз. Резко сжать нож для пленки с сильным движением. Вот в верхней части находятся ножи. Теперь... И вот сейчас увидела, что подходят сюда рулоны от 29,5 с половиной сантиметров до 33 сантиметров длиной. Кстати, три года гарантии. В общем, отрезается достаточно неплохо, вы видели сами. Конечно, надо немножко потренироваться, но в любом случае работает лучше, чем мой предыдущий контейнер. Тот просто не рвал, не резал, ничего не делал. Дальше приобрела еще два вот таких мерных стакана. Сделаны они во Франции, поменьше и побольше, и еще хочу точно такой же купить, по-моему, он там идет на 1 литр, не было его тогда в наличии, в нем можно прям, знаете, вот миксером взбивать, например, тесто, либо же крем какой-то, удобно, что это стекло достаточно толстое, вот не знаю виден вам край или нет. Для сравнения, вот такой вот стакан мерный у меня есть из Икеа. Он тоже стеклянный, но он более тонкий. И если честно, я вот всегда боюсь им пользоваться, чтобы ничего с ним не случилось. Здесь же стекло такое более ну, не то, что качественное, да, более толстое. И оно еще является жаропрочным, то есть можно использовать эту емкость и в духовке, и э, в микроволновке, вот здесь, кстати, указано можно мыть по посудомоечной машине, и повторюсь, вот хочу еще один докупить побольше, и будет у меня такой набор, деление здесь есть и в миллилитрах, есть и в пинтах, но, надеюсь, в использовании они будут удобными. Дальше взяла еще вот такой набор, это у меня Дарина моя попросила для формировки салатов, либо десертов, здесь вот есть три по-моему формы, вот купила, у меня таких в наличии не были, были круглые и квадратные, но я решила купить квадратные, вот можно сразу делать три порции. Это бренд Биолетти, это итальянская фирма. Вот, и этого же производителя я купила э, две сковородки, потом попозже вам покажу. Также для кухни взяла еще вот такие металлические шпажки, можно мыть в посудомоечной машине, это когда готовишь какие-то рулеты, мясо, например, если заворачиваешь. Ну, в общем, у меня такого не было, поэтому решила купить, и, конечно, они намного долговечнее и удобнее, чем, например, деревянные шпажки. Ну, то есть, мне кажется, вот э, за счет того, что здесь острый край, удобно будет пользоваться. И также еще для кухни купила две формы для льда. Тоже, не знаю, вот мне не понравились своей такой как бы функциональностью. Во-первых, обратите внимание, вот это... Она э, делает вот такой длинный лед. И удобно его добавлять, например, в бутылки. Потому что ну, вот обычный квадратный лед, естественно, в горлышко не пролезет. И самое главное, что мне понравилось, что нижняя часть силиконовая. То есть легко будет надавливаться и легко будет лед доставать. Э, не надо будет, знаете, там эти танцы с бубнами ждать, пока остынет. Либо же там намочить с обратной стороны, либо постучать. В общем я уже пробовала мы вот пользовались ей там очень удобно и повторюсь удобно что это именно полосочки вот в бутылку прям находка добавлять такой лед и вот эта форма понравилась мне тем, что, во-первых, здесь есть крышка. То есть удобно наливать вот прям через такое окошко. Затем закрываешь и без проблем можно донести до морозилки. Потому что у меня, не знаю как у вас, иногда бывает, что приходится потом пол вытирать, пока донесешь. Вот. И здесь опять-таки нижняя часть силиконовая, то есть будет удобно доставать. При необходимости можно открыть. Вот так все это выглядит. Мне кажется, очень удачное решение сделать вот именно с такой вот силиконовой нижней частью. Дальше купила ароматы для дома. Это сменный блок, кстати, вот был на акции, сразу две упаковки по цене одной. И купила сам вот такой вот дозатор, ароматизатор, вообще не знаю, как правильно назвать, он вставляется в розетку. Помните, я вам рассказывала, что когда мы вот отдыхали последний раз в Закопаны, ездили, там как заходишь в дом, сразу такой аромат. В общем, понравилось мне, я посмотрела, что там был тоже вот такой, ну, единственный, что другого бренда, который вставлялся в розетку решила купить попробовать и вставлю вот при входе э, сразу у нас есть розетка около комода в коридоре вот планирую вставить туда электричество он берет не очень много можно регулировать э, количество аромата то есть можно делать интенсивнее либо слабее вот э, содержит он масла в общем взяла попробовать не знаю ну и потом можно различные такие вот баночки покупать есть еще только на эфирных маслах но вот не было к нему самого вот этого вот блока то есть были только сменные насадки но решила для начала купить такой вот и рассчитана на 120 дней в общем 120 дней и тут 240 меня целый год будет пахнуть приятно а дальше взяла там тряпочки, вот такие от Веледы, я вам, кстати, показывала их уже в покупке и прям не могла нахвалить, вот, собственно говоря, поэтому и взяла, стоило, вот я брала, она 8 злотых, по-моему, но, опять-таки, можете разделить на курсы, получите цены. У нас я такую покупала, что-то в районе там 15 с копейками на тот момент было. В общем, естественно, купила себе еще. И такую же попросила у меня муж, потому что ту он у меня уже приватизировал себе мыть стекла в машине. Вот, ну, поэтому купила вот еще две таких. родной буду пользоваться и одна будет на прозапас. Также еще купила вот такую тряпку, не знаю, посмотреть, у нее такая необычная текстура, с чем-то напоминает искусственный мех. В общем, меня заинтересовала, решила купить попробовать. Размер ее 17 на 23 сантиметра и она идет для уборки кухни. Я ее, в общем, больше брала для того, чтобы натирать Варочную поверхность, потому что, ну, мало того, что она у меня черная, стеклянная, в общем, приходится помучиться, поэтому, надеюсь, вот этой тряпочкой будет попроще. Вот, стоило что-то в районе 2 евро. Не встречала я раньше такого качества, поэтому меня прям заинтересовало, вот уже не терпится попробовать. Ну, будем тестировать вместе с вами. Поделюсь потом своим мнением. Так, ну что, на нас стопроцентная вискоза написано, Можно стирать при 40 градусах. Сделано, как всегда, в Китае. Кстати, даже есть по-русски написано, что салфетка из искусственного шелка со специальной текстурой, идеальной для кухни и рабочего стола. Идеально для полного удаления следов жира. Короче, подкупила меня вот эта надпись. Вот, поэтому решила купить, попробовать. Также вот еще в тике Макси купила вот такую вот свечу. Она идет с тремя фитилями. У нее очень приятный аромат. Мне понравился. Стоила она, вот где-то цена в злотых. 47 злотых. Это она была на скидки. ну вот если у них там красный ценник это цена со скидкой вот а белый ценник обыкновенная цена и можно ставить вот так вот на подставочку подставка здесь вот силиконовой прокладкой для того чтобы плотно закрывалась же тоже не терпится попробовать. Дальше купила еще набор из трех таких вот стеклянных контейнеров, мне кажется, очень похож на тот, которые продавались в Ике. я как раз таки вам рассказывала, что два я побила, умудрилась, вот, поэтому мне, конечно, не хватало, и когда увидела, вот, решила докупить но ну, надеюсь, что качество будет ничем не хуже так я вам уже тоже рассказывала не один раз что хочу перейти полностью на стеклянные контейнеры но, ну, собственно говоря, я как бы и перешла то есть дома я пользуюсь практически только стеклянными но пластиковые оставила вот на случай поездки потому что они, конечно, удобнее в том плане что более легкие вот, либо же для заморозки ну, здесь тоже опять-таки это жароустойчивое стекло аж до 400 градусов и минус 20 выдерживает. Можно использовать в духовом шкафу тоже. Можно мыть в посудомойке, можно в микроволновке. Ну, в общем, взяла. Вот такую досточку я взяла для сервировки, для подачи сыра, какой-нибудь там на праздничный стол сырной тарелки, ну и для так просто при ужине вот здесь набор идет сама доска и три разных ножика вот купила понравились они мне ну вот так выглядит вариант сервировки и здесь есть такие как бы мягенькие ножки для того чтобы не скользило. Так, дальше еще купила вот такую ручку на дверцу, планировала вообще вешать на нее кухонное полотенце, вот дверца, которая прям под раковиной, потому что висит сейчас у меня полотенце на дверце духового шкафа, конечно, неудобно каждый раз ходить туда-назад, вот, решила купить ее и попробовать. Не знаю, насколько будет удобно, неудобно. Эта ручка регулируется от 25 до 40 сантиметров можно сделать. Ну, и вешается на край дверцы. Ну, подумала, если как бы не на кухне, то, может быть, в другом где-то месте буду использовать. Взяла вот такой органайзер для чайных пакетиков, не могла пройти мимо, у меня есть один, но такой длинный, ну, кто смотрел мои видео давно, видел его, но, знаете, вот он на столе занимает достаточно много места, потому что, ну, вот именно в длину. Вот. Я подумала, что я его переставлю в полку, буду часть пакетиков хранить там, а вот этот уже поставлю на саму столешницу. Здесь у нас размер 22 на 20 на 10 сантиметров, и я тут его уже открывала, вот. вложила туда для экономии места чайные пакетики, которыми мы пользовались там. Ну, вот так это выглядит, здесь 6 ячеек, вот, и они достаточно высокие и достаточно, и достаточно вместительные, то есть, ну, вот сюда входит практически вся упаковка чая, вот. и вот эта часть сделанная из бамбука. Также помните, я вам показывала, что покупала чайник, оказался он бракованный, я его вернула. И э, на замену ничего не купила, увидела э, вот такой, подумала, что он мне идеально подходит под кухню, потому что у меня плитка э, тоже вот с такой ребристой поверхностью. Был такой черный и был еще, ну вот, белый. Но я подумала, что на черном будут видны все капельки, либо там следы от э, жира. Ну, в общем, решила купить белый. Мне показалось, что он будет более универсальный. Ну, и на черной варочной поверхности белый, мне кажется, тоже будет неплохо смотреться. Принцип здесь в нем такой же, как и в моем старом чайнике. Вот, проверила. Вроде все неплохо закрывается. Сделан достаточно качественно. На него, кстати, гарантия 2 года. Вот, но надеюсь, что будет служить, потому что тот все-таки надо уже заменить подходит он для любых варочных поверхностей и вместимость 2 и 7 литра дальше купила из себе еще маленький ковшик мой уже такой скоро потребует замены поэтому решила купить не знаю здесь вот указана цена 1290 это евро и якобы начальная цена была 84 евро, ну не знаю, насколько правда-неправда, вот бренд Казанова, и что мне понравилось, что у него снимается ручка, не знаю, может быть можно использовать в духовом шкафу, это я еще не смотрела, сейчас посмотрим вместе с вами. Но мне понравилось, что ее можно при необходимости снять. В любом случае это удобно для хранения. То есть обычно ручка это мешает. Ну, здесь вот все просто одевается. Нажимаешь на кнопку, снимается. И здесь... Тоже мне понравилось то, что есть носик, носик есть аж с двух сторон и крышка то, что имеет вот такую как бы силиконовую прокладку, у меня похожая крышка в моем старом ковшике и удобно через нее выходит сам пар, то есть мне понравилось такая система, вот, поэтому купила. Ну, и в целом, мне кажется, выглядит он так очень даже неплохо. Вот, кстати, даже указано на самой крышке, что пар выходит через нее. Вот такое дно. И давайте сейчас посмотрим... Что тут указано? Так, да, указано. Видите, что можно использовать на любых типах поверхности. Можно мыть в посудомоечной машине. И также можно использовать в духовом шкафу. Ну, естественно, без ручки. И у него такая поверхность, как бы, немного шершавенькая. В общем, понравился он мне очень. Надеюсь, будет служить верой и правдой. Купила две вот такого вот бренда Биолетти, это итальянский бренд я вам уже говорила 20 сантиметров и 24 сантиметра здесь они тоже с такой как бы немножко шершавой поверхностью ручка эргономичная удобно держать. В общем, решила себе купить, как бы для меня много сковородок не бывает, потому что я много готовлю, плюс мне для ведения второго канала надо, поэтому купила. Опять-таки можно использовать на всех видах поверхности, нельзя использовать в духовом шкафу. Ну, это из-за ручки. И также написано, что можно мыть в посудомоечной машине. Но я по своему опыту советовала бы вам все-таки сковороды мыть вручную. Потому что, несмотря даже на вот эти значки, со временем к ним начинает пригорать, прилипать. Поэтому я решила для себя, что буду вот все свои сковороды мыть только вручную. Ну, вот теперь у меня будет две такие сковородки пара. И для меня это самые ходовые размеры. Дальше взяла вот такую для панкейков. но ну, это я больше брала для детей, чтобы им было интереснее. Хоть они у меня уже и достаточно большие, но все равно все такое любят. Вот здесь разные фигурки животных, которые отпечатываются. Мы, кстати, уже пробовали на ней жарить, все хорошо получилось. На самом деле мордочки отпечатываются, не знаю, вот видны или нет, они достаточно высокие, то есть все-таки на оладушках э, они отпечатываются. Тоже можно вот, использовать для всех типов поверхности. Э, мыть, кстати, здесь, вот видите, только вручную. Ну, и с обратной стороны выглядит вот так. И осталась у меня сковорода-гриль. Я свою старую хотела уже заменить, потому что мне она не очень нравилась. Я сначала не могла понять, почему. Вот. Ну, а пока у меня было время на море, в общем, я там изучила этот вопрос, читала, какая лучше. И, в общем, оказывается, что чем выше вот эти ребра... Чем больше они выступают, тем лучше. Здесь вот у меня практически они не выступают. Вот это мне, собственно говоря, и не нравилось, как я сейчас уже поняла. Потому что, например, стейки недостаточно приподнимались от поверхности. Плохо эти полоски отпечатывались. В общем, ну, не было принципа готовки на сковороде гриль. Вот. Здесь я уже постаралась выбрать максимально с высокими этими полосками. И здесь еще дополнительным бонусом стало то, что снимается ручка. Опять-таки и удобно хранить, и можно затем поставить в духовой шкаф, например, чтобы стейки дошли. Ну, это если мы готовим, например, без крови, да? вот. и единственное, что максимальная температура использования в духовке 180 градусов. Указано, что не содержит никель, также указано, что можно мыть в посудомоечной машине, но вот здесь стоит уже температура 50 градусов, но вот как я вам уже раньше говорила, все-таки буду мыть вручную. Для того, чтобы она мне дольше прослужила. Размеры 28 на 28. То есть она такая достаточно большая. Вот это вот у меня поменьше. Это, наверное, 24, я так думаю. Но я подумала, что вот как раз, наверное, нам такой размер на всю семью и подходит больше. Можно использовать для всех типов варочных поверхностей. Бренд называется... Гузини, если я правильно читаю. Ничего раньше такого бренда у меня не было. Поэтому это будет мой первый опыт. Вот И давайте снимем упаковку. Покажу вам обратную часть. Вот так выглядит дно. Вот. Ну и вот так выглядит сама поверхность. Она гладкая. А вот есть э, вот такие вот носики для слива жидкости излишней. Вот. Ну и вот моя старая сковорода для сравнения. Ну, я не знаю, видно вам, не видно, насколько камера передает. Но мне кажется, что заметно, что вот на старой практически они не выступают над поверхностью. Вот, ну, опять-таки, это мои первые впечатления, когда уже по пользу и станет более понятно, вот, ну, пока я прям довольна, она такая достаточно тяжелая, кстати, достаточно легко все одевается, снимается. Можно после мытья подвешивать, либо для хранения подвешивать. Я, кстати, вот всегда, когда помою, потом вот за эту часть подвешиваю, вот прямо на драковины у меня стекает. А вот такие покупки у меня получились. И, кстати, мы с мужем так смеялись, что это только я, наверное, поехав в отпуск, стараюсь привести оттуда что-то для дома. Но, если честно, вот последнее время доставляет мне больше удовольствия ходить именно по таким, как бы, хозяйственным магазинам покупать что-то для уюта, для дома. Ну и учитывая то, что мы были там все-таки достаточно долго, у нас было время посетить и магазины, и отдохнуть, провести время по-разному. Ну а с учетом того, что мы ездили все и добирались на машине, конечно, мы могли с собой что-то провести.